Вот, которая защищает от задувания снега, ее здесь нет. Получается, весь задувается, потому что отсутствует... Ветер дует прямо в дом. Придется потом отмываться. Дырки напрямую, вот так вот конек светится. Это лучший вариант из худших. Вот так вот заканчивается она. А вверху есть шахта. Просто канал заканчивается, черепицы даже не убрали. Товарищи, нахожусь на типичном краснодарском чердаке. Каждая пятая крыша сделана таким образом. От клиента поступил запрос э, на то, чтобы провести диагностику кровли, посмотреть, что с ней, что нужно сделать, что сделано неправильно, так, чтобы не было холодно на втором этаже. То есть на первом этаже тепло, на втором холодно. И э, просьба проверить и посчитать возможность сделать... Мансардный этаж из чердака Сейчас будут кадры не очень красивые Слабонервных, просьба отойти Вентиляция Шахта, во-первых, уходит на чердак То есть она дальше не продолжена И не знаю, в какой момент строители решили Решили они, что в принципе шахту-то и делать не надо То есть просто выходит на чердак И не знаю, дымоход это или вентиляция Вот просто канал заканчивается Черепицу даже не убрали Убрали пленку не зря, не зря. С пленкой было бы еще хуже. Вторая виншахта. Ужасы начинаются. Закончили тоже на Чердаке. Очень много голубиного помета. Вот. вот так вот заканчивается она. А вверху есть шахта. Но труб нету до конца проведенных. Естественно, вся вентиляция здесь развивается на Чердаке. голубям здесь тепло, в принципе. Не очень хочу лезть вот в эти кайки но скорее всего тут тоже есть вентканалы. каналы а может быть и нету придется потом отмываться 10 раз руки с мылом помыть да вентканалов каналов здесь нету либо они заложены строителями ну значит у нас 4 вентканала. канала влага хотя бы в них не льется вода, не так много снега еще замело. Слабонервным, опять же, просьба не смотреть. Вот. Те, кто любят наблюдать такие картины, можете, в принципе, покупать от застройщика дом и без проверки. Дальше, карниз. Начинаю с самого страшного. Зажигалку кто-то забыл. Карниз у нас, получается, весь задувается. Потому что отсутствует капельник конденсата. Отсутствует пленка завернутая. Ничего не плено. И водосток сделан ниже карниза. То есть они это отверстие никак не перекрыли. Вообще здравого смысла никакого нет. Вот стоит какая-то байда. Видно в нее набирается вода для голубей, чтобы они ее пили. Стропильная собрана А3С+. Даже есть гвоздики. Они на некоторых стропилах загнуты на некоторых не загнуты, вот, есть ригель, на кирпичном доме это нормально все с ригелем, но есть одна проблема в том, что стойки всех, ну, опоры м -м, стропил, они стоят на одной лаге, естественно, она провисает, и в случае, ветровой нагрузки с одной стороны крыша нагибается и давит на них нужно было нагрузку эту распределить и здесь лаги пускать все-таки поперек потому что больше нагрузки влево вправо идет чем э, вперед назад у дома вот. но это такая ошибка плотников которые даже э, ничему вообще не учились то есть они видели где-то как надо гвозди бить пару раз и дальше они ни, ни одной книжки про плотнинское дело не читали но это не самый худший вариант, я вам скажу. Есть даже застройщики, которые по 200 домов в год строят и делают крыши хуже в Краснодаре. На коньке накладку сделаны стропилы, они сбиты по 4 гвоздя. Неплохо. Это э, лучший вариант из худших. Коньковая почернела от грибка, потому что лес был сырой. Но для Краснодара это тоже из сырого леса строят нормально. То, в первую очередь, из-за чего ко мне обратились, это утепление идем куда бы прийти здесь везде хреново ну поищем где а ну вот есть место где и одновременно и плохо есть и, и совсем плохо но где совсем плохо утеплитель должен идти до э, края наружного кирпича вот воздух упирается в стенку сюда подветренная сторона и во-первых стенка холодная во вторых из-за того что здесь всего 50 миллиметров утеплителя Пленка не приклеена, не подвернута. В общем, ветер дует прямо в дом. Вы получаете холодную стену, прям холодный корниз здесь возле наружной стены и еще и через сам утеплитель, потому что он, во-первых, маленький слой, во-вторых, уложен отвратительно. Тут везде просто вот так вот нахлёст накинули, короче. Дали здесь пачку утеплителя. Делайте с ними что хотите. Мне кажется, здесь так было. Ну, то есть вначале ребята начинали, еще более-менее старались. Вот тут вот 150 миллиметров слой. Вот, а дальше пошли уже понимать, что ничего не выйдет. Там 150, тут 100. Вот. Снег на самом утеплителе. Отвратительная ситуация. Все потому, что конек не сделан с большой щелью и еще и не проклеен. Есть специальная лента, вот, которая защищает от задувания снега. Ее здесь нет. Еще и пленка порвалась, все сыпется здесь. Но вообще снег здесь есть. Здесь есть снег. Ой, да везде он есть. Тут каждый конек, куда не заглянешь, Вот везде засыпано снегом. Вот снежочек вместе с досками неприбитыми. Не знаю, как вам показать, но между пленкой и обрешеткой отсутствуют. Между пленкой и обрешеткой отсутствует какой-то зазор. Вот пленка, и сразу же я упираюсь в обрешетку. Вот обрешетки нету. Это влечет в том, что под кровлей нету вентиляции. Ну, как бы здесь она есть, потому что все на дырках, ничего не проклеено. Вот. Но чтобы сделать здесь мансарду энергоэффективной, ее уже прям не получится сделать. То есть нужно увеличивать слой. Где-то вот промерзания идут. Видно, с вентиляцией все-таки... Видно там какое-то примыкание, есть либо протечка, раз образуется налить. Вот. Либо все-таки из той вентиляции идут теплый воздух, и он из-за ветра сюда сдвигается и намерзает на пленке в этом месте. Получается такая, не знаю, точка росы или нет. Очень много потеков. Скорее всего, они появились не во время строительства стропильной системы, а из-за конденсата. Из-за э, протечек крыши. Вот здесь вот у нас получается в кровле дырки напрямую. Вот так вот конек светится. Вот, вот таким образом. Вот, пожалуйста, конек. Соединение конька с яндовой. Просто здесь не течет, потому что ветер, подветренная сторона, та, весь снег, видите, засыпался с карниза. Если бы ветер шел с этой стороны, то здесь была бы протечка, 100%. То сейчас мансарду делать нельзя, без реконструкции крыши, без ее ремонта, без проклеивания лент правильных. Мансарду здесь делать нельзя, бог с ним, с двойным виндозором, Но нужно все ремонтировать.